Добрый день! С вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема – материнский лист. Для тех, кто начал разводить растения, информация о материнском листе будет очень полезной. В данной теме я расскажу, что такое материнский лист, почему он так называется, какова его функция и что с ним делать. Начнем с того, что такое материнский лист. Когда мы растение черенкуем, как правило, срезаем макушку и промежутки. У меня здесь целый стакан черенков. Есть макушка, она состоит от 1 до 5 листьев. Здесь материнского листа нет. Остальные промежутки. Это часть стебля, воздушный корень и один лист. Этот лист называется материнским. Почему он так называется? Потому что главная его задача и функция, чтобы черенок пустил корни и зародилась детка. Следовательно, он выполняет функцию мамы, чтобы родилась детка. А что происходит с материнским листом потом, когда появляется детка и корень? В большинстве случаев, этот листик теряет тургор, начинает желтеть и отмирать. Покажу на примере фиодендрона. Вот такой есть черенок. Пошли уже хорошие корни. Зародилась детка, листик раскрылся, а материнский лист уже почти готов. Он, тургор потерял, уже желтеет, почти неживой, поэтому мы этот листик удаляем. Почему мы удаляем? Потому что сам черенок уже дает силы на детку, чтобы она хорошо росла и развивалась, но также и дает свои силы на восстановление этого листа. Но поскольку он уже не восстановится, как бы мы не хотели и не желали, его нужно удалить. И тогда детка быстрее пойдет в рост. Но материнский лист не всегда погибает. Покажу на примере эпипремного. Здесь тоже хороший череночек. Часть стебля это промежуток, материнский листик. Здесь зародилась детка. Корень так вообще шикарный. Он уже из стакана вылезает. И этот листик, он не потерял тургор. У него нет пятен. И он не собирается отмирать. Ему здесь, по-моему, очень хорошо. Он продолжает жить. Поэтому удалять его тоже смысла нет. Второй филодендрон. Пример показываю. Здесь, смотрите, какой шикарный черенок. Но вы, наверное, не сразу поймете, где материнский лист. А ему здесь очень хорошо. Он тоже... Отмирать не собирается, он плотненький, никаких пятен. Но если посмотреть сбоку, смотрите, я надеюсь видно, да, то этот листик он отдельно. Вот он материнский лист. Он отдельно, а от него уже пошел такой пучок детка из нескольких листиков. Он тоже прекрасно себя чувствует, удалять его совершенно не нужно в дальнейшем. Теперь еще один фиодендрон. Показываю, смотрите, здесь он какой стебель, ствол, прекрасная детка зародилась, два листа таких шикарных, вот это уже третий листик пошел, а вот, корни он хорошие, а материнский лист, смотрите, какой большой, он еще не умер, если так можно выразиться, но... Удалять его обязательно надо, то что уже все, да, он почти, конечно, готов. Свою функцию он выполнил, детка родилась, корни есть, и восстановиться он уже все равно не сможет. Поэтому, чтобы черенок не тратил силы на восстановление листа, мы его удаляем. И заодно покажу, где можно его удалить. По этой линии листик отрываем или срезаем но как правило я это делаю вручную не ножом именно рукой отрываю по кругу и все остается вот эта прекрасная детка и высаживаем черенок в грунт бывает такое что материнский лист начинает желтеть потихонечку отмирать а детка еще не появилась в этом случае мы ждем до последнего, и если детка появилась, и мы смогли дождаться, что она раскрылась, материнский лист удаляем. А бывает еще такая история, что листик материнский очень быстро начинает отмирать, и мы уже понимаем сами, что детку мы не дождемся. Что делать в этом случае? Отрезать материнский лист все равно. И здесь уже, как само растение, получится ему дать силы новой жизни, новой детки, то она обязательно появится. Не получится, но здесь, как говорится, сделали, что могли. Значит, что-то пошло не так, и растение не смогло дать детку. Ну, как правило, ароидные, они благодарные, они очень любят жизнь. Это Лиана. Лиана, вы знаете, она живучая. Поэтому про переживать не стоит. Ну а сегодня я показала вам на примере ароидных. Ароидные, еще раз напоминаю, очень благодарные. И материнские листики даже не у всех отмирают. Надеюсь, вам было все понятно про материнский лист. Вы узнали, почему он так называется, какова его функция и что с ним делать, когда он начинает желтеть. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!